Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака РАК на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить за подарки на день рождения, за донаты, за поздравления Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну. Дорогие друзья от всей души, вас благодарю, мне было очень приятно получить от вас подарки. Первый раз у меня на день рождения столько откликов, столько... Ну, подарков от всей души вас благодарю. Ну, а теперь давайте перейдем э, к раскладу и посмотрим, что, дорогие раки, вас ожидает. Какие задачи перед вами стоят на октябрь месяц? Итак, первая карта «Рыцарь мечей». Карта скорости, карта движения, карта активности. Этот месяц нельзя сидеть, этот месяц надо работать, надо двигаться, надо ездить, надо общаться, переговариваться, переписываться. Очень активный месяц. Для успеха нужна вот такая активность. Кому-то может еще по этой карте понадобиться и сила, и храбрость, и ораторское мастерство, чтобы уметь говорить на публику, выступать перед кем-то. Да? Кому-то нужны смелые идеи для того, чтобы продвинуть их в жизнь. У кого-то может быть стремительный, быстрый, какой-то неожиданный отъезд куда-то, да, может отправить в командировку или неожиданные какие-то дороги могут быть. Учеба, переговоры идут по этой карте. Ну и в минусе, конечно, может быть, какие-то разборки, да, какие-то выяснения отношений. Но мы ее вытянули в плане задач, поэтому старайтесь не конфликтовать, а на скорости делать все дела. Если нужно куда-то ехать, нужно ехать даже если это неожиданно куда-то вас посылают, все равно нужно соглашаться и ехать, потому что там а, что-то для вас важно, что-то решается. Ну и переговоры, звонки, и переписка. Старайтесь не откладывать, не, а, как сказать, не отказываться да, от каких-то разговоров, потому что все это несет вам развитие. Давайте посмотрим по событиям. А, пятерка чаш. Карта говорит о том, что пришла пора, переступить через какие-то воспоминания, да, оставить что-то в прошлом. Потому что вот это движение, которое карта предполагает на октябрь месяц, вот эти возможности, они невозможны без того, чтобы вы вот оставили какие-то воспоминания в прошлом, да. Карта говорит о том, что да, вы страдали, да, вы теряли. Да, у вас были сложности, трудности, кризисы, но сейчас, видите, человек смотрит именно на прошлое, да, может быть, что-то вспоминает, о чем-то сожалеет, а, темные одежды, да, что человек думает, какие-то мысли может быть тяжелые кризис какой-то духовный, такой, душевный, может быть. Но карта говорит: смотри, у тебя позади новые возможности. В смысле, у тебя есть сейчас новые возможности в тебе если ты вот не отвернешься от этого старого не будешь это вспоминать смотреть сюда и сюда отдавать энергию этого ты можешь не увидеть не заметить и пройти мимо а задача это как раз видите, быстро решать принимать решение быстро двигаться в октябре по жизни но вот это вот да оно может помешать поэтому карта предупреждает все старое забыли отвернулись от него и прямо в новое да давайте ну это может быть для кого-то новая работа для кого-то новое направление для кого-то там новые какие-то идеи, новые люди рядом. Кстати, вот рыцарь мечей, это может быть еще человек такой активный, человек воздуха, да, воздушного знака. И кто это у нас? Близнецы, весы, водолеи. Или по натуре такой человек, который быстрый, может ворваться в вашу жизнь и будет вас торопить, направлять, заставлять вас двигаться. Может быть, и человек, да, такой проявится. Давайте посмотрим вторую карту. Иерофант. Видите, карта говорит о том, что если вы вот этот шаг сделаете правильный, да, не то чтобы даже отвернетесь от прошлого, а возьмёте всё хорошее из прошлого, да, весь свой опыт, все свои знания, все свои какие-то положительные эмоции, да, и посмотрите на новые возможности, вы обязательно их увидите и видите. Это смена статуса. Да. Иерафан говорит о том, что будет меняться каким-то образом статус. К вам начнут по-другому относиться, вас начнут по-другому воспринимать. Обычно по этой карте идет повышение, улучшение да, вашего положения на работе ну и в жизни, может быть, да. Карта может говорить о том, что может в этом месяце появиться какой-то человек, который уважаемый, мудрый, который соблюдает правила, да которые он другим преподносит. Это может быть человек веры какой-то, да. И здесь он может сыграть очень важную роль в жизни вашей. Обращайте внимание на тех людей, кто рядом с вами. Смотрите, да, кто чему может вас научить, кто-то может даже стать вашим гуру, учителем, да, с как, с которого, с человек, с которого вы захотите брать пример в своей жизни, да, захотите также себя вести. Этот человек может быть как среди нас, да, так может быть и уже ушедший, но на которого вы хотите быть похожим, да, и который вдохновляет вас на работу, на новые какие-то начинания, на то, что надо расти, двигаться вперед, достичь каких-то духовных, может быть, высот. Да. Здесь еще что можно сказать? Что здесь. По этой карте очень важно соблюдать моральные какие-то законы, да, традиции какие-то. Если вы это будете соблюдать, если вы будете прислушиваться, да, где вы находитесь, в каком месте, среди каких людей, какой национальности, да, и будете соблюдать то, что принято в этом обществе, да, в котором вы находитесь, может быть, это семейные какие-то традиции то тогда у вас будет вот этот рост, будет развитие, будут у вас новые какие-то возможности, и вы измените свой статус, вас начнут по-другому воспринимать, по-другому к вам относиться более да, с таким уважением. Карта говорит о том, что у некоторых да, из раков это может быть какой-то союз, договор, контракт да, заключаться. У кого-то может быть даже брачный договор, контракт. Кто-то может быть по этой карте замуж, оформить свои отношения официально. Если человек уходит, допустим, на пенсию, это тоже другой статус, да, или я выхожу замуж, или я рожаю ребенка, я уже в роли мамы или папы, или я иду на пенсию, я в роли уже пенсионера, или я выхожу на работу, я в роли работника, каким-то образом ваш статус будет меняться. Очень важно, да, вот соблюдать правила морали, совести, религии, уважать, да, как люди, какой религии рядом с вами. Ну и, конечно, это еще учеба и образование. Может, нужно будет получить какие-то знания, пройти переаттестацию, какую-то учебу, да, и чему-то научиться новому. По этой карте идет получение какого-то ценного совета. Для этого нужно найти вот этого человека, обратиться к нему, да, это может быть вот человек, работающий где-то в церкви, в доцане, в мечети, да, или уважаемый, просто какой человек старого, так сказать уважаемого такого да, возраста, который уже сам жизнь прожил, очень хорошо себя в жизни проявил именно в плане морали, да, что на него хочется быть похожим, хочется также вести себя по жизни. Хорошо по этой карте заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, да, помогать тем, кому нужна ваша помощь. И совет по этой карте поступит как принято, по обычаям, по традициям, по моральным каким-то законам и спросить совету авторитетного человека. Для кого-то это еще как... Вот если здесь вы не сможете не можете справиться с какой-то болью да, может быть, нужно сходить в церковь, в Датсан или в мечеть, да? Или, может, на какие-то святые места где-то побывать, чтобы снять с себя вот этот груз какой-то. Так. Давайте посмотрим третью карту. Верховная жрица. каких интересных у вас карта, Два старших аркана. Верховный жрец и верховная жрица. Духовная какая-то тема, тема морали, тема каких-то знаний, да, таких вот глубоких, в этом месяце идет к вам. Какое-то понимание очень глубокое, важное, мудрое. Верховная жрица это эзотерическая такая карта. Это карта тайных знаний, тайных наук, людей, которые занимаются этим, да. Это торологи, астрологи, нумерологи, это люди, которые познают тайной жизни познают законы да, этой жизни, следствия, то есть причину и следствия, да, понимают, что и почему происходит. И, возможно, да, в этом месяце какая-то будет у вас встреча с каким-то человеком, или нужна вам эта, сказать, встреча. Карта может советовать, что возьмите консультацию, да, посоветуйтесь, узнайте что-то, поймите что-то, да. Это важно в вашей жизни, и, скорее всего, это связано с прошлым, потому что, видите, без вот этой карты, без решения вот этого вопроса, как бы, да, все остальные карты, они не могут прийти, вот как бы правильно, чтобы начать вот этот новый какой-то виток в жизни, новый какой-то статус свой начать. Поэтому здесь вот это очень важно. Карта советует, прислушивайтесь к своей интуиции, обращайте внимание на какие-то знаки, да, что может вам нести информацию. Да. Это может быть какая-то книга, это случайно услышанная какая-то фраза, да, но ну, подходящая вам по ситуации. Это может быть какой-то плакат неожиданно увиденный, да, с какой-то надписью. Это может быть там, не знаю, птица, которая прилетела и сидит у вас на окне и не улетает. Много. Просто следите за знаками, да, и когда видите какой-то знак, сразу задумайтесь, о чем я сейчас думала или думал, какую проблему сейчас я должен решить и почему именно в это время пришел мне вот этот знак. И тогда будете понимать, да, какие знаки хорошие знаки, значит, они вам. Говорят, ты правильно идешь, если знаки бывают, и знаки не такие не очень да, приятные. Значит, вам показывают, что ты не то делаешь, не туда идешь, и надо остановиться, да, и подумать, а куда надо идти, а как надо поступать, где я нарушаю норму морали, может быть, какой-то, или традиции каких-то. Так. Ну, и по этой карте можно изучать вот какие-то истерические науки, знания получать на эту тему и получать консультации вот с помощью таких людей. А, карта еще говорит, что храни какую-то тайну. да Если есть какая-то тайна, которую вы не хотели бы, чтобы люди другие узнали, храните. А, посмотрите за своими соцсетями, почтой, да, смените пароли, проверьте, насколько там у вас все как бы безопасно. Ну и если вы знаете чужие какие-то тайны, старайтесь их не разглашать, не рассказывать, потому что это может обернуться против вас. Работа с видеонаблюдением, да, еще эта карта говорит, если у вас на работе есть видеонаблюдение, старайтесь следить, что вы говорите, как вы себя ведете, потому что это может быть зафиксировано. Если вы предприниматель, руководитель, то вы, вам, может быть, нужно подумать о том, что где-то не хватает камер, где-то нужно установить для того, чтобы вести контроль, да, за материальными, может быть, ресурсами. А, ну, посмотрите, где у вас есть проблема, подумайте, каждый поймет, да, о чем речь. Ну и вот женщина, да, может быть, какую-то роль сыграет. Вот смотрите, сколько много людей в жизни участвует. И рыцарь мечей, и верховная жрица, и рафант а, Людей очень много вокруг, вокруг вас в этом месте, они имеют влияние на вашу жизнь. Давайте посмотрим по работе. Шестерка чаш. Карта связана с прошлым, да, какие-то воспоминания о прошлом. А, работа, может быть, на которой вы уже работали, да. Это, может быть, люди из прошлого, да? когда-то вы с ними общались, встречались, и сейчас, в этом месяце, в октябре, вот, воспоминания какие-то будут на эту тему. Встречи, разговоры, может быть, фотографии будете какие-то пересматривать, с прошлой своей работы, да? или а, встреча там на старой работе, или, может быть, возвращаться будете на работу, где раньше работали. Да? А, эта карта как бы советует, возьми свой прошлый опыт, он тебе пригодится, что-то важное, да, какие-то, если есть какие-то проблемы на работе, то, скорее всего, они тоже в прошлом, там надо искать. Если вы работаете с детьми, с организацией праздников, то у вас будет много работы, очень хорошо можно заработать. Если вы вот организуете какую-то встречу, да, там, не знаю, бывших, ну, здесь не студентов, наверное, с кем вы работали, да, то эта встреча получится очень такая гармоничная, замечательная. Или просто ваши ваше направление в работе, ваши идеи какие-то, да, они будут взяты из прошлой вашей работы, да, или из прошлого какого-то опыта вашего. В общем, ваша работа связана с чем-то или с кем-то из прошлого. И в этом месяце вы можете хорошо много работать в этом направлении, брать оттуда из прошлого много. И это вам поможет достичь успеха, достичь признания, достичь уважения. Тем более, что Ирафан говорил, что если ты соблюдаешь законы, помнишь вот эти старые традиции, то у тебя все идет хорошо. Если вы ищете работу, обратитесь вот к кому-то, да, с бывшим своим знакомым или родственником, может быть, или на ту работу, где вы раньше работали, и вам должны помочь. Давайте посмотрим по отношениям, по любви, по семье. Шестерка жезлов. Но, дорогие раки, здесь у вас что-то происходит, вы одерживаете какую-то победу, вы справляетесь с какими-то трудностями, с какими-то задачами, успешно их решаете, что люди окружающие могут даже позавидовать и сказать, какой или какая она молодец, да, или он как она справляется с задачами, как она их успешно решает, здорово, молодец. И здесь какие бы задачи и цели бы вы себе не поставили, вы с ними обязательно справитесь. Что еще здесь может быть? Общественное признание. Ну, в плане семьи. Может быть, вашу семью, да, как-то, вот, кстати, здесь тоже на работе с прошлым что-то связано. Может быть, как-то вашу семью будут вспоминать, да, в плане того, что вы, может, как пример для кого-то будете, а, вас будут ставить, да, в пример, что вот как вы организуете, допустим, семью, или какая у вас семья, или каких результатов добилась ваша семья. Ну, такое социальное одобрение от людей а, говорит о том, что статус вот ваш улучшится, да, повысится каким-то образом. Ну, и карта обещает хорошие какие-то новости продвижение а, в ваших делах, признание, и э, самая ценная победа, эта карта говорит, это победа над собой, когда вы э, себя превзошли, когда вы себя победили, может быть, справились с какими-то своими зависимостями или с какими-то своими недостатками, да, или что-то поняли очень важное в жизни, что теперь вам будут дороги просто открыты. А, совет по этой карте – станьте лидером, будьте уверены в себе, не бойтесь взять на себя какую-то ответственность. Возьмите руководство на себя, да, в семье, вот, в связи с детьми, там, в отношениях, и обязательно добьетесь победы. Все зависит от вас, эта карта, говорится, вот в отношениях, в семье, с детьми, все от вас зависит. Но она предупреждает, смотри, не зазнайся, потому что э, время хорошее, сильная, энергия идет, да. Э, ситуация развивается как бы в вашу сторону, да. Вот здесь главное первую карту вот эту пройти, от старого ну взять все хорошее и все, и в новое. И остальное все у вас как бы идет вот как по маслу. Давайте теперь посмотрим колоду... Трансерфинт реальности, который учит нас, меняя свои взгляды, свои мысли, менять, как мы можем, меняя взгляды, изменить свою реальность. И вам выпадает карта девятка внутреннего намерения снижения важности. Карта говорит о том, что если вам что-то нужно, да, не надо терять времени на какие-то колебания, на какие-то сомнения, потому что когда мы начинаем сомневаться, у нас энергия распыляется. И потом, когда мы вдруг решаем, да, принимаем какое-то решение, хотим двигаться вперед, оказывается, что энергии уже нет, потому что мы и тратили ее на сомнения. Поэтому если вы чего-то хотите, берите сразу, без колебаний, и начинайте действовать. Если в данный момент требуется, допустим, автобус, парковка для машины, какая-то покупка, экзамен, собеседование или что-то, что, вообще что угодно. Не думайте, а просто идите и делайте. Идите и берите. Ощущайте вот это состояние намерения получить свое. Когда мы идем уверенно, да, вот э, за почтой, например, знаем, что у нас там лежит газета, это мы вообще не сомневаемся, просто идем и берем. Итак, дорогие раки, Вспомним нашу задачу, да, жизнь ваша ускоряется, события все больше и больше, и жизнь требует от вас быстрого движения, быстрого принятия решений, много передвижений, много поездок, обучения, переговоров, очень активная наступает фаза жизни. В этом месяце от вас требуется из прошлого взять все самое лучшее, все самое позитивное и искать новые возможности, да, по-новому действовать, по-новому общаться, по-новому продвигаться по жизни, видеть по-новому, да, какие-то возможности. И они обязательно придут, приведут к смене статуса. Но здесь важно соблюдать традиции, нормы морали, да, прошлое уважать свое или чужое. И понадобится какая-то консультация или астролога-нумеролога, или вы сами начнете изучать вот какие-то направления в этом плане. Тайна и видеонаблюдение здесь еще. Да, тайну хранить, внимание, обращать внимание, там будет что-то важное. На работе. Прошлое играет большую роль. Да? Какой-то прошлый опыт или люди из прошлого. Но успех эта карта обещает. И дома, да, в любви, в семье. Какая-то победа, какой-то триумф, какое-то уважение. Да? Или благодаря семье. Или членам семьи. да, Вот здесь какая-то победа. Социальное одобрение. И общественное признание. Не забывайте, что снижая важность, да, вы убираете все свои барьеры какие-то из своей жизни. Просто уверенно идите и делайте то, что вы хотите. Идите к своей цели, у вас все получится. Я желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пишите комментарии, как вам откликается расклад, насколько он совпадает или не совпадает с вашими планами на октябрь. Ну и, конечно, пишите потом, как у вас это все поигралось, как эти карты вашей жизни проигрались, как вы изменили свой социальный статус, что нового произошло, как, как нормы морали, да, традиции сыграли роль в вашей жизни в этом месяце. Мне это будет все очень важно и интересно а, прочитать, узнать, и другие люди будут читать и понимать, как карты проигрываются, как, чего можно ждать да, от них. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.